Как был изобретен шрифт Брайля? История начинается в 1812 году во Франции с маленького мальчика по имени Луи Брайль. Он потерял зрение на один глаз, когда ему было три года. Виновником стал острый инструмент наподобие шила, с которым мальчик забавлялся в мастерской своего отца. В глаз пошло заражение, и позже инфекция распространилась на оба глаза. К пяти годам Луи Браль полностью ослеп. Но он был полон решимости и выиграл стипендию в Парижском Королевском институте для слепых детей. В то время система чтения была довольно простой, только выпуклые буквы на странице Поэтому он начал работать над новым шрифтом, который был бы быстрее и более эффективнее К своему 15-летию он почти завершил систему Первая подробная инструкция к работе со шрифтом была опубликована в 1829 году Первоосновой послужила азбука ночного письма, тактильный военный код, разработанный капитаном Чарльзом Барбье. Он представлял собой систему рельефных точек и черточек, что солдаты могли прочесть пальцами на поле боя ночью. Браль упростил систему, сократив количество ячеек и выпуклых точек с 12 до 6, до идеального размера, чтобы кончик пальца мог почувствовать строчку одним касанием. Браль создавал свои рельефные точки с помощью шила, того самого инструмента, что привел его к слепоте, и решетки, используемые им, чтобы линии оставались ровными. И понятными. Шрифт Браля читают слева направо, как и другие европейские письмена, ведь составленный им шрифт это не язык, это система письма, а это значит, что она может быть адаптирована к разным языкам. Система также приспособлена для математических и научных формул. Опитая любовь к музыке, Браль разработал шрифт еще и для записи нот. Но медицинские учреждения не были лишены консерватизма, и инновация Браля там была принята медленно. Он умер от туберкулеза в возрасте 43 лет, за два года до того, как его система начала наконец-то преподаваться в институте, где он когда-то был студентом. В честь его заслуг и к столетию смерти он был перезахоронен в Парижском пантеоне. Впрочем, его родная деревня настаивала на том, чтобы сохранить его руки. Со временем эта система распространилась по всему франкоязычному миру. К 1882 году шрифт использовался по всей Европе, в Северной Америке он достиг 1916. Универсальная система Брайля для английского языка была официально принята к 1932 году. Шрифт Брайля стал революционным для многих слепых людей по всему миру, но с появлением новых технологий, включая компьютеры, которые воспроизводят речь, уровень грамотности снизился. В 1999 году этому необыкновенному человеку был присвоен второй эпоним. Редкий тип астероида 9969 Браиль назван в честь Луи Браяля. Вечная дань уважения великому человеку. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Скоро увидимся снова.